Здравствуйте! Сегодня мы снова с вами обсуждаем капитал Карла Маркса и поговорим мы сегодня о таком явлении как кооперация. Кооперация представляет собой исходный начальный пункт развития капитализма, та форма, которую капитализм приобретает с самого своего появления на заре своего существования. Однако, казалось бы, мы встречаем кооперацию, если понимать под ней просто некое совместное объединение людей для выполнения общего дела, мы встречаем ее на протяжении всей человеческой истории, да? но на совершенно разных основаниях. Например, в рамках крестьянской общины основанием для кооперации людей была общая собственность на Землю. Ну а, скажем, в рамках древних цивилизаций, рабовладельческого строя на прямом отношении господства и подчинения. И тогда мы видим прямые следы этой кооперации в виде грандиозных архитектурных сооружений и монументов этих самых древних цивилизаций. Однако кооперация в современном смысле слова, кооперация, о которой мы будем говорить сегодня с вами, а именно простая кооперация, возникает именно с капитализма и является ее, его порождением. И под кооперацией в этом смысле понимается объединение большого количества работников в одном месте, в одно и то же время и для производства одного и того же вида товаров. Причем осуществляется это объединение на основании одного капитала. И вот эта самая кооперация, она является прям следствием самого, самой сути капитализма. Вот представим себе, что у нас рабочий день равен 12 часам. И если я на свой капитал нанимаю 12 работников, то я получаю в день 144 часа рабочего времени. И вот эта самая первая форма кооперации, например, замечаю, что здесь речь идет не, еще не о какой мануфактуре да, и тем более не о, скажем, фабричном производстве. Это самая-самая первая форма, простая кооперация. Мы просто наняли много ранее отдельных работников, которые работали самостоятельно и теперь они все работают в рамках одного капиталистического предприятия. И вот уже этот момент на самом деле приводит к довольно серьезным изменениям. Во-первых, из-за того, что мы наняли много работников, подчинив его силе одного капитала, мы вместе с тем получили непосредственно общественный характер производства. Напомню, что когда мы в прошлых выпусках с вами обсуждали процессы обмена, то мы говорили о том, что отдельные производители, работая сами на себя, да, встречались в качестве участников единого общественного процесса производства, лишь благодаря рыночным отношениям, лишь благодаря рыночному обмену. То есть процесс производства был индивидуальным, а общественным он становился только благодаря рынку. Ну а теперь сам процесс производства становится непосредственно общественным. И отсюда же возникает второй очень важный момент. А именно возникает та самая средняя рабочая сила, о которой мы с вами ранее уже много раз говорили. Дело в том, что мы же все понимаем, что каждый отдельный работник обладает не одинаковой рабочей силой. Кто-то более лодырь, кто-то более работящий. Один мастер на все руки, а у другого руки растут из непредназначенного для этого анатомии места. И, тем не... и это очень важно для отдельного хозяйничка какого-то, для мелкого производства. Но в рамках крупного капиталистического производства все эти различия стираются, плюсы компенсируются минусами, и мы получаем ту среднюю рабочую силу, тот самый средний общественный труд, при котором, в общем-то, каждый работник является лишь средним представителем одного и того же общественного необходимого труда. И все это одновременно приводит к еще одному очень важному следствию. Дело в том, что когда мы объединяем множество работников, даже до появления еще мануфактуры, фабрики, оказывается внезапно, что, что эффективность действия множества людей больше, чем просто сумма их отдельных рабочих сил. И для этого есть множество причин. Во-первых, когда мы объединяем множество людей в рамках Единного производства, у нас мы серьезно экономим на средствах производства. То есть средства производства на самом деле серьезно удешевляются. Ну, например, если у нас ей нужно объединить 20 людей, и, конечно, мы строим для них здание, да, это здание, конечно, будет дороже его построить и содержать, чем для одного человека. Но это будет сильно дешевле, чем отдельные здания для 20 человек. Во-вторых, когда мы объединяем таким образом работников, мы получаем возможность просто-напросто осуществлять такие виды деятельности, которые отдельный работник не в состоянии сделать. Например, ну, у человека есть отдельный физический какой-то ресурс. И, например, тело выше какого-то по весу он поднять не может. А вот если мы 10 человек подгоним, то 10 человек отлично поднимут неподъемный для одного груз. В-третьих, и, наверное, это даже самое важное, человек по природе своей, вообще-то, общественное существо. И когда они, люди работают в коллективе, работается им бодрее и веселее. Включается некая соревновательность, возбуждается некая жизненная энергия, то есть, да, работается вместе веселее и производительность опять же растет. В-четвертых... Совокупный такой вот труд позволяет подойти к одному и тому же предмету сразу с разных сторон. Ну, например, если мы строим здание, его можно одновременно строить с противоположных стен. В-пятых, когда бывают ситуации, когда нам нужно быстро, в определенный ограниченный срок выполнить какую-то работу. И тогда без кооперации не обойтись. Ну, например, в сельском хозяйстве, если нам нужно убрать урожай, это нельзя сделать раньше или позже, нужно сделать вот прямо сейчас то тогда кооперация является совершенно необходимой. Ну и, наконец, последнее, это то, что концентрация вот, труда позволяет сконцентрировать средства производства. А значит, у нас средства производства используются более интенсивно и, значит, более эффективно. То есть, например, тот же самый инструмент, он не лежит без дела большую часть времени, как с одним работником, а постоянно находится в деле, постоянно сообщая продукту свою стоимость, соответственно. И вот все это касается кооперации независимо от ее конкретной исторической формы, от той исторической формации, в которой она существует. То есть да, капитализм создает вот эту вот кооперацию, но она может существовать и без капитализма. И при коммунизме она конечно же будет играть самую большую роль. В этом одна из больших исторических миссий капитализма собственно и состоит. В то же самое время, то, что сейчас существует кооперация в капиталистической форме, означает, что вся эта кооперация существует ровно ради одной цели, а именно ради производства относительной прибавочной стоимости. Ведь это и является целью капитализма Производство прибавочной стоимости. Но в то же самое время кооперация создает проблемы, которые для отдельного работника неизвестны. Ну вот если возьмем одного скрипача, например, то он сам собой отлично руководит, играет что хочет. А вот если у нас есть оркестр, нам нужен дирижер. Тем более, когда мы организуем множество людей необходимо мы организаторы, необходимые руководители, необходимо отдельную функцию назначать для этой, общем, этого нижнейшего дела. И капитализм с этим справляется, назначая огромную армию разного рода менеджеров, надсмотрщиков, руководителей и всего подобного. Но... Когда мы рассматриваем кооперацию, мы видим здесь то же самое противоречие, которое с нам еще не раз встретится в капитале. А именно перед нами во всей красе предстает внутренне присущее капитализму противоречие между общественным характером производства и частным характером присвоения. А именно, с одной стороны, капитализм создает непосредственно общественный труд в форме кооперации. Но он же узурпирует. Присваивать себе власть, присваивать себе силу вот этого вот коллективного действия рабочих, множество рабочих, для того, чтобы увеличивать относительную прибавочную стоимость за счет повышения производительных сил труда. Таким образом, возникает феномен, который Марк, молодым Марксом в свое время еще был описан под названием «отчуждение». Рабочие, их коллективный труд, их совместные действия создают те производительные силы, которые заключены в кооперации. Но капитализм присваивает себе эту силу и противостоит рабочему в качестве господствующей над ним враждебной силы ведь на самом деле когда рабочий выходит на рынок труда он пристает там в качестве простого товаровладельца в качестве простого владельца товара под названием рабочая сила все выступают поодиночке и поодиночку нанимаются капиталистом но когда рабочий работает он уже сам себе не принадлежит его труд принадлежит капиталисту а значит и кооперативные совместные действия вот слаженный совместный труд огромных масс рабочих, он принадлежит капиталисту, и его производительная сила принадлежит капиталисту. И в результате рабочие противостоят капиталисту разрозненно, а капиталист распоряжается всей силой их объединенного труда, который противостоит этим самым рабочим в чем и заключается в данном случае и проявляется противоречие между общественным характером производства и частным характером присвоения. А ведь мы еще говорим пока о самой простой, самой низшей форме развития капиталистического производства, о простой кооперации. В следующий же раз мы с вами поговорим о более сложных, более продвинутых формах, а именно о мнофактуре и фабричном производстве. Ну а на сегодня у нас все, оставайтесь на связи и до новых встреч.